Привет, аудитория. Ну что, на носу у нас очередной турнир UFC, номерной ивент 271. Очень интересные бои. Проанализируем много боев в этом турнире однозначно, так что смотрите, не пропускайте. В этом видео хочу рассмотреть бой Роберта Виттекера против Израиля Адесани. Это у них второй бой. Первый бой Адесани выиграл, завоевал титул, забрал его Роберта Виттекера нокаутом во втором раунде. А Адесани серьезный боец, серьезный ударник. У него очень серьезная данная антропометрия. Он выходит из кикбоксинга с неплохой защитой от тейкдаунов. Борьбы у него в принципе, нет, а, ну, все бои своей ударкой. Роберт Уитекер, он а, разносторонний боец, универсальный, а, хороший грэпплинг у него, хорошая борьба, хорошая ударка, хорошая кардио. В принципе, у Десани кардио тоже хорошее. Летел он в первом бою от на нокаута в втором раунде. Но в первом бою, ну, не сказать, что Роберт Витекер был на себя похож. Он как-то не, не, не так, как обычно, он вел себя в бою. Как-то, может быть, хотел что-то кому-то доказать. Может, ему не понравились слова, которые Адесанья говорил на пресс-конференциях в адрес Витекера, Но было у него желание конкретно нокаутировать Адесанью. Шел в размен. Короче, Витекер не был похож на себя. Ну, он за что и поплатился. Мы рассмотрим второй бой. Я не думаю, что второй бой будет проходить по сценарию первого боя. Потому что Витекер все-таки все он ä, Поработал над собой ä, Поработал над своими ошибками Что он показал в последующих трех боях Бо Соперники в этих трех боях Каждый мог ä, удосрочить Витекера, но тем не менее Тем не менее Витекер выиграл их выиграл, выиграл, правда, решением Судей, но это говорит о том, что Он не рисковал И выиграл их, в принципе, в доминирующей Манере, и я думаю, что Вполне вероятно, что ä, Витекер победит Ой. <sighs> Ну, нравится мне Витекер как боец Нравится у мне как человек, в принципе Нравится его поведение на пресс-конференциях Достойный боец Ну, Десаня тоже, в принципе, достойный боец Но ну, все-таки он такой з -з заносчивый Не ну, знаю, ну, такой, блядь, понтливый. Там есть чему понтоваться, но тем не менее В принципе, кто топится за Десанию, Вполне вероятно, что будет исход такой же, как и в первом бою Вполне вероятно, что Десаня может подловить Витекера а, И и завершить, удосрочить его. Поэтому, может, там коэффициент около трешки, в принципе, неплохой. Кто не верит Витекера, вполне может поставить на досрочку Тедесани. Я думаю, что это будет полный бой, и поэтому можно поставить на полный бой с коэффициентом 1.85. Это будет не особо рисковый коэффициент, ну, не особо рисковое решение. Вполне вероятно, что так и будет. Но я же попробую поставить на победу у Витекера решением судей. Вряд ли ему получится удосрочить Тедесанию. Вряд ли. Ну, есть там вероятность какая-то провести сабмишин, но я посмотрел, что Витекер сабмишин не проводил в, ну, там уже миллион лет. А вот то, что он может э, довести бой до решения и победить, вполне вероятно. Вполне. Поэтому я топлю за то, что Витекер э, победит решение с кассентом 5.0, но э, вам э, предлагаю поставить на 1.85 то, что бой не окончится досрочно. Единственное, что меня смущает, конечно, это тропометрия Десанью. У него размах рук на почти 20 см больше, чем у Витекера. Вот единственное, что меня смущает. Это мои мысли, мое решение. Вы хотите ставьте на мой прогноз, хотите не ставьте. Может у вас какие-то свои есть мысли, пишите в комментариях, я почитаю. Мне Интересно будет их почитать. Ну а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте до следующего видео, пока.